Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Второе 2 Фессалоникийцам 3.13 Не унывай, когда проходит несчастье, когда тебя предаст коварный мир, когда недуги, скорби и напасти тебя оставят без последних сил. Когда замкнутся вдруг успеха двери, Судьба предъявит неоплатный счет. Не унывай, всегда есть тот, кто верит, Есть тот, кто ждет, кто любит, кто поймет. Когда от боли плача истинная Готов порвать ты душу был и плоть, То рядом был, тебя спасти желая, Давно тобою преданный Господь, Он был бы рад твою утешить скорби, Принять твой крест и за собой вести, На плечи взять и из пучины злобной Тебя как пастырь добрый понести. Когда твой ум тревожили волнения И горечь слез терзала вновь и вновь, он ждал тебя и мог в одном мгновенье раскрыть любви божественный покров. Когда бесил ты падал нить порою, он был готов к тебе скорее войти, как добрый врач склониться над тобою и раны сердца исцелить твои. Пускай Творца ты столько раз отринул, Он так желал тебя за все простить, Он был бы рад принять тебя как сына, вести в свой дом и оскорбей сокрыть». Тесним врагами ты трудился много, чтоб сеть прорвать земных гнетущих мук, но как же рядом не увидел Бога отверг спасения из отцовских рук? Ты всех винил и мудрых слов не слушал, В Творце своем источник беды искал, но не Господь. Ты сам свой мир разрушил, пороком душу в рабский плен предал. Пока твой дом не сотрясли не Настя, пока ума ты полон был и сил, то жизнь свою, увы! земному счастью и тленным благом спешно посвятил. Ты строил мир без божьих норм и правил, и всем твердил, что с Богом жизнь тюрьма. Но Бог есть свет, и Бога ты оставил, и в жизнь твою пришла однажды. Тьма, и мир твой пал с великою печалью. Окончен был забав греховных срок, Где божий зов, где демонов рычанья, Ты мрачным сердцем различить не мог. Но ты со страхом не взирай на небо, Не унывай, со злом вступи на брань. Ты не один, ведь Бог тебя не предал С открытым сердцем перед ним предстань. Он все поймет, он примет покаяние души коснется и отступит зло Пройдут как бред греховных лет страдания и в сердце станет чисто и светло. Не унывай, Отвергни путь лукавства в стремлениях добрых, ты войди в покой, ведь ждет тебя Отец, Святое Царство, Где хочет вечность разделить с тобой.